Спасибо. Ну, давайте, наверное, начнем с, ну, с чего? Давайте, наверное, начнем с Европы, с Женевы. Мы, когда начали представлять проект непосредственно в самой Женеве, и когда разговаривали там с руководителями консалтинговых групп, когда разговаривали с руководителями адвокатских групп, и когда наши переводчики э, кантон Женева говорит на французском языке основной, вот, и когда наши переводчики объясняли вообще логику приложения, да, то, э, ну, все пытались скачать приложение сразу же. То есть я говорю, можно сразу лицензию продавать. Очень, ну, оно, если так вот сказать, оно приятно видеть, то что действительно у людей такой интерес. Вот. Теперь Поговорим немножечко о логике и вообще как, что будет делаться. Во-первых, хочу сказать, что сформирована рабочая группа по работе с таксопарками, с водителями такси, в которую входят руководители нескольких таксопарков, владельцы нескольких таксопарков, входят люди от сети, которые знают это все. Мы в Магнитогорске, Сейчас уже запустили, тоже в тестовом режиме такси, поехали машины полностью. Запустили эти машины в Златоусте, в Кусе. Но об этом сейчас будет рассказывать после меня э, Иван Миленин. Он владелец таксопарка в Златоусте, у него еще в других городах есть машины. Теперь э, хочется рассказать о том, что же будет делать такого для вас компания, чтобы э, запустить, э, скажем так, так, тот алгоритм, который заложен в приложении. И что вы можете сделать для компании? Во-первых, хочу сказать, что с 15 ноября, до 15 ноября сейчас будет сформирован список городов. Вы можете, в принципе, писать в личных кабинетах, оставлять заявки. И рабочая группа по работе с таксопарками, то есть это владельцы таксопарков, компания, то есть непосредственно представители компании, представители сети, поедут по городам то есть по заявкам, которые вы оставите. И фактически у вас будет возможность приглашать, то есть компания сама будет арендовать залы в ваших городах, куда вы сможете приглашать всех знакомых водителей, всех знакомых владельцев таксопарков. И компания будет помогать вам их всех подключать. Это первое, что хочу сказать. То есть мы помогаем вам в этом Более того, владельцам таксопарков будет гораздо интереснее общаться с подобными им людьми. То есть с такими же владельцами таксопарков, которые вошли в систему и которые активно тестируют систему, которые активно с ней работают. Это делается только для того, чтобы помочь вам сделать и запустить этот механизм, который изначально заложен. Единственное то, что я обращусь ко всем партнерам, то, что как только сейчас система начнет наполняться активно водителями, я прошу партнеров а, ездить на нашем такси. То есть вы все равно пользуетесь такси, пользуйтесь нашим такси. <плодисменты> это, во-первых, смотивирует водителей, а, во-вторых, в любом случае то есть это даст определенные тоже, скажем так, данные для следующего шага. Дальше, что я хочу сказать, когда к вам приезжает рабочая группа, которая запускает, то есть водители такси и таксопарки, мы, компания, готова вкладываться в рекламу в определенных объемах, мы готовы вешать, как и в Магнитогорске в городе, билборды, мы готовы давать рекламу на радио, мы готовы давать рекламу на телевидении в ваших регионах. Это делается для того, чтобы опять же смотивировать рост бизнеса. Еще раз обращусь, то есть, что вы можете писать заявки в личном кабинете на то, чтобы мы добавляли ваши города. Мы составим список городов. Этот список будет подтвержденно опубликован на, непосредственно в личных кабинетах. То есть это то, что делает компания. То есть мы начинаем запускаться и запускаемся таким образом. То есть алгоритм самый простой. Приезжает группа, у вас дают в городе рекламу. Мы начинаем работать с водителями, начинаем работать с таксопарками. То есть это делается все для того, чтобы полностью смотивировать рынок. Более того, опять же, я обратился, то есть несколько факторов, да? Приезд группы, реклама и поездки. То есть это как раз даст тот рост, который в принципе необходим. В этом и есть и состоит в принципе вся логика основная. Потому что мы не говорим там... Вы начинаете, пожалуйста, бегать, то есть вы пригласите водителей на готовые мероприятие. то есть вы их пригласите в зал, то есть это не будет один день. То есть я понимаю, что водители не могут приехать одномоментно или сиюминутно, допустим, куда-то навстречу. То есть это будет 2-3 дня в каждом крупном городе, но у вас будут все эти возможности. Скажем так, начинаем вкладывать деньги. В развитии. А дальше, значит, со своей стороны могу сегодня еще объяснить то, что мы сейчас попозже начнем показывать кабинет владельца таксопарка, базовую версию, плюс мы объясним, что в нем будет. Так вот. Я объясню немножечко логику теперь работы личного кабинета, то есть об этом расскажет и Иван Миленин, но я вскользь объясню. Водители в системе, почему объединился Яндекс и Убер? Ну как они объединились? Объединились так, чтобы было понятно, да? Вот я Яндекс, а вот Саша Убер. Грубо говоря, у Саши поступила заявка где-то, допустим, да, у него там нет водителей, а мои водители там есть. И я забрал эту заявку, сделал ее, и мне поступили, грубо говоря, там проценты. Понимаете? Или я подал заявку, мое такси Uber, допустим, подало заявку. А у меня в районе, допустим, там вот, допустим, где-то, где заявка эта поступила, у меня нет водителей. Зато у Яндекса есть водители. Яндекс-водители перехватили эту заявку, взяли и увезли ее. Опять же, компания Яндекс получила определенный свой дивиденд, свой процент. Как мы делаем сейчас э, в таксфоне, почему это выгодно владельцам таксопарков, тоже определенную логику даем, хотя более подробно там ее расскажет Иван, но что-то я, допустим, сейчас начну объяснять. Э, водительская сеть у таксопарков тоже будет по сути общая. Владелец таксопарка, который подключается э, к системе, он заводит туда своих водителей, но все владельцы заводят водителей, без разницы, чей водитель оказался ближе к заявке. Процент определенный там за то, что они выкидывают, получит тот таксопарк, машина которого приняла эту заявку. Общая глобальная водительская сеть. Глобальная. И пассажирская сеть общая глобальная. Почему? Потому что, опять же, да, ну вот я, допустим, водитель, даже приоритетный водитель, допустим, там чей-то, у кого-то, но я не могу, допустим, принять заявку, допустим, которая находится там, где-то далеко, допустим, или она мне просто не нравится, но если я не принял или отказался от этой заявки, значит эту заявку видели другие водители. Если увидели другие водители, не подобрали. То есть фактически та сеть, которую я формирую, она работает на других водителей, а сети других водителей работают на меня. Почему это применимо к Европе и почему это очень интересно? Потому что вот я, допустим, водитель таксфон, который, допустим, работает, ну я не знаю, там в банке где-нибудь работаю, у меня очень много коллег, которые тоже со мной работают. Я могу запросто им отдать визитку, допустим, код активации, и они могут заказать, я увижу эту заявку, я могу его попутно забрать и увезти. То есть мне это очень удобно. И также любому водителю удобно, фактически отдав визитку. Эти визитки вам будут сегодня разданы, то есть по 20 штук каждому человеку. Это просто как пример, который вы можете начинать раздавать. Это где вы можете вписать свой код активации и спокойно раздать эти визитки. А, но опять же я рассказал, то есть с самого начала, компания не стоит в стороне, компания вам активно во всем этом помогает. То есть компания начнет сейчас давать рекламу, рекламу по городам, компания сейчас спокойно начнет мотивировать ваших также водителей. Помимо вас, я понимаю, что ваша работа здесь тоже она, скажем так, нужна, но компания в этом вам будет активно помогать. По логике я даже, в принципе, наверное, не буду включать слайды, я просто-напросто объясню, да, самые основные преимущества, допустим, для водителя, допустим, для пассажира. Для водителя чем это удобно, в первую очередь? Это первое, это, конечно, деньги, финансы, потому что водитель не отдает там 10, 15, 20 процентов никому. Это первый момент. Второй момент, это удобство. Водитель может выбрать пассажира. Не то, что ему навязывает система, ты возьми, если ты не возьмешь пассажира, то, значит, мы тебя заблокируем. Ни в коем случае. Хочешь, возьми, не хочешь, не возьми. Не возьмешь, другой его заберет. То есть водитель имеет право выбора. Следующий момент, давайте, наверное, я попрошу включить ролик, который мы сняли. Мы показывали в Швейцарии приложение TaxFond простым людям, и переводчики объясняли, как с ним работать все полностью. Мы объясняли, вы этот ролик отчасти тоже видели, который был сделан для Женевы, но для франкоязычного населения. А вот, а, а вот теперь мы хотим показать вам отзывы и отклики, как жители Женева и Швейцарии относятся к этому ко всему. Я прошу включить ролик. Добрый день, меня зовут Алина Деградильо, я живу между Женевой и Ильоном Недавно я узнала о приложении TaxFon. Считаю, что это очень интересная возможность для того, чтобы путешествовать, и в частности, чтобы снизить количество машин в городе. Это благотворно повлияет на экологию. Que une, une Очень интересно, что можно перемещаться между двумя городами и uh, что данное приложение habituel, дает прекрасную возможность выбора размера машины. La, la я музыкант, и для меня важно предусмотреть размер багажника, чтобы вместить мои музыкальные инструменты. Добрый день, меня зовут Том. Я работаю в банке в Женеве. Таксфон – это приложение, адаптированное для швейцарского рынка. Клиент сам может назначить цену. Есть функция SOS, которая помогает чувствовать себя в безопасности путешествия. А сам шофер зарабатывает полную сумму в то время, как другие фирмы вычитают проценты из заработной платы. Очень хорошо, что шофер может брать несколько пассажиров. Это отличает данное приложение от других clavarice приложений clavarice в области clavarice попутных clavarice перевозок. Clavarice, Благодарю за внимание. Привет! Меня зовут Игнасо Добрый день, меня зовут Насурис Хочу рассказать о приложении TaxFone, которое я нахожу очень интересно В частности, для Женевы Это прекрасная альтернатива Uber или BlaBlaCar Особенно интересно то, что пассажир и перевозчик договариваются о цене это очень хорошая возможность передвижения для людей, которые каждый день вынуждены перемещаться в работе или просто для удовольствия. Это очень интересно и я всем советую использовать этим приложением. Спасибо за внимание. Добрый вечер. Меня зовут Шанталь Драме, я недавно узнала о приложении TaxFone. Считаю, что это просто потрясающее приложение, с его помощью люди могут везде путешествовать. Лично для меня это прекрасная возможность перемещения между Швейцарией и Францией, это очень практично. Путешествие должно быть в радость, поэтому мне очень нравится приложение TaxFone, с его помощью можно легко перемещаться между разными городами, и мне это очень нравится. Спасибо большое, до свидания. Добрый день, приложение TaxFone очень практичное, по отношению к другим игрокам рынка. Это прекрасная идея с точки зрения экологии, к тому же путешествовать с попутчиками очень приятно. Добрый день! Меня зовут Джереми, я voilà, из Женевы. Мне хотелось бы рассказать о новом приложении TaxFone, Taxfon, которое очень de, интересное. Данная концепция попутных перевозок очень продуктивная, к тому же безопасна. Уверен, что в будущем данное приложение станет одним из основных в мире в путных перевозок и займет свое место в сфере независимого такси. Советую посетить сайт TaxFone, чтобы узнать больше. Большое спасибо вам! Добрый вечер, меня зовут Месси Мол, я живу в Женеве. Мне очень нравится компания Taxform, которая очень скоро будет представлена в Женеве. Это очень хорошее положение для Женевца, спасибо, я очень этому рад. Добрый день, меня зовут Тони, я итальянец который проживает уже много лет в Женеве. Недавно я узнал о приложении TaxFone. что его очень полезным, так как оно предлагает услуги в Швейцарии, в Франции и других странах. В огромное спасибо вам! Спасибо. Мы брали интервью у обычных жителей Швейцарии, которых встречали на улице, то есть мы им показывали приложение на французском языке, мы им показывали, где я объясняю, то есть ролик, где я объясняю, как оно работает, а потом спрашивали их мнение, мнение людей вы видели. Но мы еще сегодня будем дальше с вами разговаривать уже, когда я буду представлять кабинет владельца таксопарка. А пока спасибо.